Добрый день, с вами Алексей Федорцов. И в этом видео мы рассмотрим, каким образом получить доступ к бизнес-менеджеру Facebook, если вы хотите управлять рекламными кампаниями. Итак, есть инструкция, которую я прикреплю ниже а, под описанием к этому видео, а, которая повествует, каким образом именно в бизнес-менеджеры выдать административный доступ. Сейчас будем рассматривать ситуацию, когда доступы уже вам выданы. Есть два момента, когда вам доступ предоставляют на электронную почту на вашу, на которую у вас зарегистрирован Facebook и вы увидите уведомление в своей электронной почте. И есть второй способ, это когда вам дублируют приглашение с ссылкой, то есть копируют ссылку, вас добавили в качестве администратора, отправили вам приглашение на почту, но на почту приглашение по каким-то причинам не пришло, это бывает, а, либо вам необходимо просто продублировать приглашение с ссылкой, и это вы считаете сделать быстрее. Ситуация с почтой. Вам на почту должна прийти ссылка. Сейчас мы выйдем из всех у нас аккаунтов по Яндексу и на мою электронную почту отправили ссылку. Один из моих рабочих аккаунтов, которому привязан в Facebook. Вот компания «Интерьеры Юлия Тома» пригласила вас для работы с их компанией на Facebook. Переходим. Так, мы тут видим, что вам предоставлен доступ к компании «Интерьеры». Доступ к Юлии Тома. Да? И нам... Одна большая синяя кнопка «Начать». Да, ошибиться невозможно. Теперь мы должны ввести свои данные для того, чтобы подтвердить участие в этой компании. Ну, собственно, вводим, нажимаем «Далее». Обратите внимание, что здесь указано, что компания не подтверждена. А лучше компанию подтверждать, если у вас есть бизнес-менеджер. Это влияет на количество банов на аккаунте, ну и на CTR-компании тоже, как оказалось, влияет по исследованию. Нажимаем «Далее». Подтверждаем через пароль. Соответственно, вы должны быть авторизованы в Фейсбуке. Итак, вы перешли в бизнес-менеджер. Для того, чтобы а, понять, все ли тут в порядке, надо провести небольшое исследование. То есть, во-первых, посмотреть, все ли доступы вам предоставлены. Необходимые доступы — это первый доступ к Ads Manager, к рекламным кампаниям, и второе доступ к страницам. Итак, переходим в Ads Manager и смотрим, все ли в порядке. Угу. Видим, что у нас нет рекламных аккаунтов от слова «совсем». Скорее всего, бизнес-менеджер создали а рекламные аккаунты к нему не успели прикрепить. Видите, да, вот в настройках бизнес менеджера у нас есть раздел рекламный аккаунт, где пусто на данный момент. Посмотрим, привязаны ли страницы. А, да, страница одна привязана. Таким образом, сейчас нужно обратиться в этом случае к заказчику, ну, в нашем случае заказчику, да, а, который нам предоставлял доступ, и а, попросить добавить его рекламный аккаунт, либо связаться удаленно и добавить аккаунт это самостоятельно. Посмотрим, прикреплены аккаунт Instagram. Да, вот один аккаунт Instagram прикреплен. Есть ли аккаунт WhatsApp? Аккаунт WhatsApp пока нет. Есть ли какие-то источники данных? Пиксели, Пикселей тоже нет. Перейдем в раздел, ну, в принципе, мы видим, что раздел аудитории здесь как такового не функционирует, то есть это совершенно новый бизнес-менеджер, в который необходимо прикрепить еще рекламный аккаунт. В принципе, на этом все. Доступ получили, проверки произведены, действия, которые нужно сделать, очевидны.